привет меня зовут назар давыдов человек которого вам нужен особенно в турции и сегодня у нас будет интервью интервью с интересным человеком моим другом с востока скажем так у него вообще очень бурная история он жил в украине в харькове женился у него семья двое детей сам он из иордании и прожил во многих странах в том числе и в катаре самая богатая страна в мире у меня на канале есть стрим Прямая трансляция, где он отвечал на очень много вопросов, которые вы ему задавали. Ну а сегодня он прямо здесь ответит на те вопросы, которые еще остались. Итак, дамы и господа, Абу Ризек Фирас, мой друг из Катара, прямо в Алании. Как бы ты себя представил незнакомым людям? Я представляю себя два в одном. Два человека в одном. И араб, и русский. Славян, и араб. Родился в Украине, а вырос в арабских странах. Понимая арабского менталитета, также и понимаю нашего славоянского. Разговариваю, естественно, на арабском как родной э, язык, а на русском как-то с ошибками, но больше их понимаю и сочувствую славянов больше, чем сочувствую иногда самих арабов, хотя больше время жизни я провел среди арабов. То есть, два в одном. Ты больше араб или европеец? Вот как раз, я же об этом и говорю. Два в одном, значит, 50 на 50. Но, скажу, может быть, ближе к славянской национальности. То есть, это может быть один 51% славянской и 49% араб. Где ты учился? Иордании, королевство Иордании. Закончил школу. До 12 класса сдавал, ну, у нас называется, ну, как по, по Украине это ЗНО, сдавал э, экзамены и уехал учиться в Харькове. В первый раз, это было в девяносто пятом году, не зная языка русского, несмотря на то, что мама русская, ну, харьковчанка, но изучал арабский, э, русского языка в Харькове в 95 по 96 -м. И вернулся опять же туда, в Иордании. Всего лишь сначала год прожил. Вернулся в Ирдане, работал музыкантом, но за этот год я успел полюбить, сильно полюбить Украину. Природа, зелень, красота, люди, доброта. Но через три года я смог самостоятельно заработать первые деньги и вернуться в Украину в девяносто девятом году, чтобы учиться. Хотел стать профессиональным музыкантом. Но в то время, опять же, из-за финансовых недостаток я не смог дальше продолжать учиться, но я успел за это промежуток времени, я успел познакомиться с супругой, тоже с Харькова. Познакомились, начались встречаться, и через год мы уехали в Иорданию. Твоя любимая украинская песня. Ты не не подвела. Много, конечно, украинские песни любимых. Твоя любимая арабская песня? О, вот насчет этого я же сказал, что я был музыкантом, а я играл на клавишах, играл чисто тради... традиционная арабская. Это вам непонятно, конечно. Это даже это, когда я сыграл, когда-то в свое время, когда я дома играл перед женой, ей очень не понравилось. Это Такие нюансы там в этой арабской музыке, это, это 50-х годах, это 60-х годах. Но ну, это интересно тем поколения, наверное, с времена. Ну, очень много арабских э, ну, песен, которые мне нравятся, очень много. Даже не могу именно не, не могу подбирать такую одну именно. Сосчитай до 10 на арабском. واحد, нин, талят, араба, хамзи, сетте, саба, тамани, теса, где лучше работать? Если ты имеешь в виду сравнение между Украиной и Иорданией, где я жил, то работать лучше было в Иордании, а жить всегда лучше было в Украине. Пять слов, которыми ты охарактеризовал Турцию. Ну для меня лично это на первом месте я бы сказал слово компромисс. Это означает для меня, что то страна, которая э, объединяет э, оба. Как двух менталитетов славянский и арабский восточный одновременно второе это доброжелательность верно то что здесь турки реально они очень доброжелательные люди и с ним очень легко находить можно находить общий язык очень легко они идут на, на общение третье поскольку мне двое детей я бы сюда с удовольствием их привозил. Это менталитет турков по поводу воспитания детей и отношений к детям. И, и кстати, может, четвертое слово скажу образовании Здесь мне тоже очень подходит, потому что она тоже компромиссное образование. То есть это идет между европейское образование и арабское, восточное. Вот тоже это вот очень интересно. В принципе, пятую климат, климат, который вот как раз он, он мне подходит, он подходит многом, я уверен. Он и, и не холодный, и не теплый, вернее, не жаркий, поскольку я жил даже немало время в, в Арабского залива, страны Арабского залива, как катары Эмираты, и жил, естественно, в Украине, где холоды и морозы, то это тоже климат мне вот. Пятое слово скажу. Интересует ли арабов недвижимость в Турции? Я думаю, да, даже очень сильно интересует. Вот я жил в Иордании, и у меня очень-то много друзей, естественно, родственников. Постоянно с ними на, на связи. Вот недавно мне один близкий такой человек мне говорил, что опубликована даже в Иордании статистика о том, что около 150 тысяч семьи уже переехали в Турцию. Поскольку я жил в Катар, в Эмиратах тоже там несколько раз было и у меня там и в Марокко есть, и знакомых, и в Египте, в Иордании, естественно, и в Ливане есть, то эта страна, которая она подходит всем арабам абсолютно по по климату она подходит, по, по менталитету, это самое главное, что арабы здесь чувствуют себя как на родине, несмотря на том, что они не знают Турецкого языка, но они реально себя чувствуют здесь на своем роде. Я, кстати, сегодня утром, когда искал автобус, куда мне нужно было ехать, в Анталию, обратился к двумя девушками, они оказались арабами, здесь они живут, довольны, пообщался с ними. Они из Сирии как раз. Одна из Сирии, вторая из Сирака как раз. Я думаю, арабы очень заинтересованы переехать сюда, заинтересованы покупать здесь недвижимость. Это однозначно, потому что абсолютно все условия, которые нужны для арабов, они существуют здесь, именно в Турции. Как ты нашел здесь квартиру? О, обратился к человеку по имени Назар. звонила ему, я с Катара. «Назар, привет! Мне нужна квартира на несколько дней, и мне реально понравилось, очень понравилось. Такой пейзаж, такая, такая балкона красивая, там, с видом на горы и на море, и бананная плантация везде красиво. Спасибо тебе!» Какой город Турции ты бы выбрал для жизни? Вот я в том году приехал э, в Анталию на две недели. Я походил везде, в принципе, я даже обратился к, к агентству по недвижимости тогда, чтобы посмотреть, какие тут квартиры, какие варианты, какие лучшие районы и так далее. Но в этот раз, когда ты мне уговорил приехать именно в Аланию посмотреть, то мне уже я потерялся. И здесь хорошо, и там красиво. Уже тяжело, уже тяжело выбирать, где лучше. Но я бы сказал, все-таки Анталии на первом месте. Для, чисто для себя, потому что все равно это большой город, там больше, как называется, возможностей. Какие города Турции выбирают арабы? Ну, арабы, я бы сказал, знаешь как, вот арабы не слушают, знаешь, сарафанное радио. Вот кто-то запустил рекламу о том, что лучше всегда в Турции, если жить в Турции, то это Стамбул или Борса. То все арабы так и думают, да вот Стамбул, Борса. Я считаю, что нужно наоборот, вот им показать другие города, как Анталия, Алани, Кемер. Пусть они посмотрят, они просто не знают про наши, вот, про турецкие такие красивейшие города. Чувствуешь ли ты себя здесь чужестранцем? Я... Нет, абсолютно, никогда. Я чувствую себя очень комфортно здесь. И кажется, что я даже со временем выучу языка турецкого, и меня не будут отличать. Внешность тут не имеет никакого значения, в отличие от других странах, где я побывал. В Украину, естественно, меня приняли как иностранца. В... Страны Арабского залива поняли, что я не бедуин там, их, не, который там, должен быть какой-то сильно черный или осатый, или там, с бородой. как-то Приняли мне как араба, но понятно, что арабы с другой стороны. Здесь я чувствую себя комфортно абсолютно. Даже люди путают, кто я такой. Там, некоторым, несколько, ну, бывает, были случаи, что и на арабском там, с кем-то разговаривал, с другими на русском. ну Кстати, на русском прошлое, мне кажется, здесь в Турции общаться, чем на арабском. Твое любимое турецкое блюдо? Вот все что связано с мясом, вот это мне очень нравится. От шавырмы кебаб, это все, мне это все устраивает, все очень нравится. И вчерашний суп чечевичный. Сколько нужно денег для жизни в Турции? Ну, тяжелый вопрос, конечно. Хотелось бы жить очень красиво, иметь свою яхту и Мерседес. И четыре жены, <свят> четыре квартиры, <свят> и где-то пригородный дом. Но я бы сказал, что скромненько, ну не скромненько, в среднем можно жить красиво, себя ни в чем не, не, от, не лишать. Это, думаю, тысяча долларов на, на семью с двумя детьми – это достаточно. Ты перевез бы сюда свою семью? Я об этом думаю уже целый год. Я с того времени, как приехал сюда в первый раз, в том году как раз в декабре был, и с того момента мне не улетела мысль, как сюда перевести свою семью, конечно, обязательно. Я уже даже ходил в русских школах, поскольку мои дети русскоязычные узнавал, что, как, где находится школа, и ходил в государственные турецкие школы, узнавал. Квартире искал в разные варианты. Конечно, я об этом думаю. Обязательно я приеду. Я уже, в принципе, уже первый шаг, считаю, что я уже сделал. Что ты посоветуешь другу, который хочет приехать в Турцию? Ну, всем уже звонил, всем писал, видео высылал уже вчера и позавчера, поскольку я находился здесь, постоянно там маленькие такие ролики снимал и показывал, какая здесь природа. И красота, и море. В принципе, я им просто сказал, не, не додумайтесь, просто приезжайте все. Что ты пожелаешь моим друзьям, зрителям? Желаю и твоим зрителям, и всем людям на свете жить счастливо и, и красиво, само, самое главное. Счастливо и красиво и ближе к природе. Попрощайся на арабском языке. Благодарю вам всем добра, счастья и радости в семье. И главное, жизнь в комфортной для вас стране. Спасибо, что досмотрел это видео. И я благодарен тебе и фирасу за то, что нашел время и ответил на ваши вопросы. Есть каталог недвижимости у меня напоминаю если интересует заходите смотрите вся информация в описании к этому видео ставьте лайки или дизлайки надеюсь что дизлайков будет поменьше и расшаривать это видео среди своих друзей подписывайтесь и жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о моих новых видосах ну и до встречи динтон дэйма ассаляма и Ну наконец, просто чай друзья пока